Здравствуйте дорогие друзья! С вами Наталья Китанова и международный интернет-проект Фоберлик Онлайн. И сегодня я хотела бы вам рассказать о такой грандиозной распродаже в нашей компании предновогодней, предпраздничные выходные. Самое удачное время для выгодного шопинга. Спешите приобрести подарки к Новому году по привлекательным ценам. До 24 декабря самые любимые продукты доступны со скидками до 70%. Ищите распродажу на втором шаге оформления заказа. И вас ждут приятные цены на следующие категории продукции. Декоративная косметика продукции серии Scanline, Secret Story, Beauty Box и другие. Косметика для дома, средства для стирки и уборки, мытья посуды, водный спрей. Средства по уходу за лицом, телом, волосами, шампуни, бальзамы, гели для душа, скрабы для тела, дневные и ночные крема. Любимые ароматы Фаберлик, товары для дома и здоровья, колготки, корректирующие белье, аксессуары, ремни, перчатки, украшения и многое-многое другое теперь я вам покажу это уже у меня на видите собирается что я приобрела так пожалуйста это уж мне любимые продукты напиток сухой растворимый какао нежный на молочной сыворотке 21 рубль дали напиток сухой растворимый кофе- драйв 21 рубль кстати не забыла сказать артикул Какао нежного, это 153-38 Вкусняшка, я всегда ее покупаю. Мне очень нравится. Кстати, в составе там не только простой какао или молочная сыворотка. Обязательно там какой-нибудь полезный ингредиент. А, напиток сухой растворимый кофе-драйв артикул его 153.36. Также, кроме кофе, там еще есть а, и цикорий, положат, и еще что-то, что-то. Сейчас уж не могу, там процентов а, правильно сказать. Но очень полезные напитки далее у нас такой замечательный вкусняц и чай с из серии Origin артикул его 151 21 стоимость его по каталогу 69 мы его берем по праздник низких цен по промо акции за 51 рубль чай у нас натуральный у нас он листовой в мелких ну как обычно с веревочками, но там как бы сказать не мусор, там натуральные листики прям с чапрецом, вообще очень все здорово очень все классно и вкусно и даже не стыдно просто подарить или родственникам следующий я взяла, стиральный порошок, концентрированный универсальный, 120 грамм серии Дом Коберлик, артикл его 111,99 вот эта коробочка например мне хватает раза на три, вот на ее 39 рублей, а мы берем по, по празднику низких цен за 29 рублей. Наш порошок уникальный, самый главный, он гипоаллергенный, безфосфатный. И что немаловажно, от него не ломается машина. Это очень даже аргументированный такой факт. И очень даже, наверное, для многих будет новинкой. Далее я взяла для своих знакомых, друзей, там пробник, концентрированное средство для концентрированного средства для мытья посуды с экстрактом шалфея артикул его сто по 12 рублей дальше взяла пробник концентрированного средства для чистки ковров и обивок». очень его хвалят артикул его сто двенадцать восемьдесят один далее взяла водный спрей освежитель воздуха антитабак в серии дом фаберлик артикул его 112.29». двенадцать и, кстати, я хотела бы вам а, забыла сказать, что вот у нас а, дом Фиберлик там 120 грамм. Вот таких пробничках у нас 50 миллиграмм, но а, я, конечно, про пробник чистки ковров насколько хватит, я не знаю. Но вот этот пробничек, если мы его разводим один к 2, то есть на неделю, на недельку он хватает. При ежедневном мытье даже, наверное, на побольше. Вот. но это я к сведению людям, кто не знает. Так, ну вернемся. Водный спрей освежитель воздуха антитабак серии Дом Фоберлик», артикл его 112.29, 345 мг вот в такой упаковочке с таким распылителем. Опять-таки же, артикл 112.29, берем мы его по промо, праздник цен, 99 рублей у него цена каталога, мы берем за 73 Далее у нас идет концентрированное средство для мытья посуды, в том числе детское 0+, экстракт шалфея серии Дом Фуберлик тоже. Артикул 111, 97. В, этом, в этой таре у нас 500 мг, разводим мы его один к двум. Мне лично хватает на очень долго. Ну, если учитывая, конечно, мои дети-подростки, не вливать его совсем на посуду так часто. Порой бывает смешно, но вот... Говорить иногда бесполезно. То есть он очень концентрированный, его капельки хватает на гору посуды. И самое главное, я уверена за свое здоровье, за здоровье своих детей. И мне даже не стыдно подарить. Это, я считаю, не примитивный подарок, это, я считаю, нужный подарок, который пригодится. Его цена в каталоге 139 рублей. Покупаю я его за 103 рубля. Следующая идет наша уникальность. Это карандаш водитель. Ну, незаменимая вещь в хозяйстве каждой женщины. Его натираешь, натираешь на, на пятнышко и плеваешь чуть-чуть так кипяточком. Потом еще раз я делаю так. У меня все вводится, все прям здорово. И хватает его очень надолго. По-моему, у него там 35 миллиграмм. Ну, вы не смотрите, что вроде как визуально мало. А на самом-то деле его хватает на очень-очень долго. Артикул его 111, 52 Цена по каталогу 109. А цена наша э, консультантов по распродаже 81 рубль. Ну, тех денег он стоит. Дальше я взяла. Концентрированное средство для мытья посуды с экстрактом алоэ вера серии Дом Берлик. Артикул его 1.98. Он мне очень нравится. Очень аромат такой, как я уже говорила прежде. И про другое средство. Разбавляется он 1 к двум. Также им можно мыть, по-моему, вот там вот указано, да, тут не указано, в любом случае он все равно, даже если не мыть э, посуду детей, даже для нас, для взрослых, он, ну, это средство безопасно. Цена у него такая же, как у того средства, 103 рубля. Далее я взяла водный спрей свежитель воздух ароматное яблоко серии Дом его 112 -31. Бутылечек, его 11231. Также бутылочек 350 него с таким дозатором. Мы очень все консультанты очень как бы, спокойны за свое здоровье. Этот освежитель, он значит, предназначен для увлажнения освежения и ароматизации воздуха. Он идет без химии, он идет без всяких разных там пробенов, еще что-то. Идет на водной основе, очень нравится. Далее я набрала пробников туалетной воды, потом взяла вот такую туалетную воду в фротисторе для своей крестницы. Посмотрите, по какой ц... смешной цене. 170 рублей, и хватит ей на очень-очень долго. Артикул 33.26. Дальше я взяла вот пробники. Вот такую туалетную воду для мужчин. Восьмой элемент, спорт. Артикул 32.21, 100 миллиграмм здесь. Его свайца найдет по каталогу 599 рублей цена консультанта 444 рубля аромат классный свежий, очень долго держится поэтому я решила его взять вновь для сына. дальше у нас идет кислородная профилактическая зубная паста экстра свежесть серия faberlic артикул 2257 цена каталога 59 по распродаже идет 44 ну цена в общем то вообще ни о чем в такой классной упаковочке. Дальше. 75 мг здесь. Гель для душа ароматная земляника серия серии Кафе. Ну это вообще балдеж. 200 мг там. Артикул а, этого геля 2160. Вкусненький такой. А, к телу приятный. Быстро смывается. Очень нравится. 69 рублей цена каталога и 51 рубль цена по распродаже. Далее я взяла... Еще один, один вид кислородной профилактической зубной пасты ⁇ это сила минералов. Артикул его 2285. Тоже такой классный упаковочки. 75 мг. Здесь хватает на очень долго. 79 цена у него в каталоге. И а, а, цена 59 рублей для а, консультантов внутренняя распродажа. Дальше мне заказали, девочки, аж 12 штук. Это гель для душа и пена для ванн, два в одном, лаймовый заряд, все счастливые моменты. Артикл 84, 96, 12 штучек по 59 рублей. Классные, что я подаю, просто как знак внимания на Новый год, это вообще здорово. Ну и вот три купона я получаю за свой заказ от 999 рублей. Ну и вот решили взять одно мыло. Ну, правда, видите, без акции идет 49 рублей, моя цена 36. Но все равно я рада, потому что это мыло очень хорошее, оно твердое, оно не размягчается, аромат бесподобный. В общем-то, я довольна. И вот это вся моя покупка на 2000 а на 3390 рублей. Для меня на 2563 рубля 26% у меня скидка, так как я в прошлом каталоге сделала 50 баллов. Ну, это у меня, эти баллы у меня не единственный заказ в этом каталоге. У меня, по-моему, 2 или 3 даже уже сбилось. Вот. Ну, вот и все, дорогие друзья. Все, что я хотела вам сегодня.